Друзья, всем привет. Сегодня у нас очередной новый выпуск. Приехали мы в Егоревский район. Деревня Савина. Короче, здесь получается вот такая вот такой вот мостик. И вот такая вот автострада. Под ней тоже. Сейчас пойдем покидаем. Посмотрим. Испытаем наш супермагнит. Давайте сейчас я распакуюсь и уже приступим к ловле. Так, ну все, я распаковался Короче, сейчас здесь протралим С другой стороны, там что-то вообще Я посмотрел не особо И пойдем прям до мостика Будем выбивать, глядеть Парни, сегодня я буду использовать магнит серии МП На 600 килограммов Двухсторонний Извините, что грязный, я просто складывал И не помыл Давайте первый забросик По традиции сделаем с вами Посмотрим у нас тут есть. Так. Первый забросик. Так, и у нас. И у нас здесь гвоздь. Такой вот гвоздь. Так. Короче, я чермет особо не показываю. В каждый заброс здесь попадаются гвоздики и прочее. А вот эта находочка меня о, радовало это короче получается лазер какой-то лазер или нет а нет это батарейка ⁇ -мо ⁇ я думал короче лазер и каждый заброс получается вот столько вот гвоздей и короче все вот сюда вот складываю потом обязательно уберем чтобы никто колеса не проколол что тут очень прям место гвоздей давайте с вами забросить кинем ну. а я же думал что-то прикольное это батарейка так ну. тянем тянем сейчас что-нибудь притянем еще такое место стоп пудов тоже не выбито и вот Гвозди, как вы видите, опять гвозди. Вообще практически, по-моему, даже новые. Может что-то их тут выкидывал. Я зачем гвозди выкидывать? Все, парни, давайте найду очень номика, покажу вам. Пацаны и дамы, как говорится. Я, короче, что-то тут увидал. Что-то здоровое. такое. Это, что-то такое у нас это у нас ⁇ -мо ⁇ я думал сиф какой-то это короче замок такой вот замок Ха -ха. крутая находка смотрите это чуть такой-то замок похожих это закручивалка что ли и вот такая вот штука вот света так так находки есть мне это уже нравится и главное отъехал совершенно недалеко от своей дачи находки сразу подперли а то за 40 км мотался честно между нами говоря какую-то ерунду вообще нашел там особо даже видео снимать и не с чем было Вон так как в предыдущих видео, отчетом там Пистолет этот нашел, думаешь, он настоящий. И ножик, крутой ножик нашел. И патрон, патрончик, да. Так. Что у нас здесь? Ох ты, ёпс, туда и... Так, смотрите. Вот так вот замочек с ключом. Замочек с ключом, еще ключ. И... И еще ключ. Нормально. Очень даже нормально, я скажу. Это все прям при вас в прямом эфире происходит. Давайте еще разочек туда закинем. Вот это место, я понимаю. Хорошее. Охотки меня уже радуют. Сейчас нас чтобы мелочушка пошла. Был бы вообще бомбически. Столько замков. Так, вот что-то тяну, что-то тяну, ух ты, ух ты, что это такое. Сейчас кто-то вот прошел, чтобы это не криминал был, потому что если это то, о чем я думаю, то, соответственно, а, нет, это, короче, какой-то, я даже не знаю, что это такое. Напишите в комментариях свои версии, что это может быть. Что, давайте забросик еще сделаем. Вот, пацаны, вот это настоящее МП. Как он все цепляет, мне прям нравится. Так. Так. И у нас, что у нас в прямом эфире? Пусто. Давайте еще раз, очень коль там столько находок. Чем бы не попробовать. Так, -с, так. Что-то есть, пацаны, что-то есть. Сейчас я с выдерну, что-то примагнитил. вот видите. Да. Походу заторвалось. А, нет. Нифига себе. Смотрите. Опять замок. Короче, замок и ключики. Вот это пруха сегодня. Вот это пруха. Нормально. Ну все, давайте. Сейчас что еще, еще найду, покажу вам. Так, ребят. И еще, короче, смотрите, что я достал. Вот такой вот замок, получается. С ключами все прикиньте. И вот такой вот огромный амбарный замок. Вот это да. Вы только гляньте. Мне эта речка дико радует. Вот это я понимаю находки. Давайте с вами забросик. Как Тянем, тянем. Оп, еще что-то, еще что-то цепанул. Что-то здоровое, что-то нереально здоровое. Так, ухты, Ух ты. короче находки разного масштаба, как я понял. Оп, такая вот, такой трос, можно сказать, трос. Че вот такой вот замок амбарный достал. Даже с ключом, прикиньте. он ключ. Как-то так находки меня здесь просто радуют. Ну, супер, супер. Я вот всегда такие места очень люблю. Так, ребят. Еще достал, короче, сейчас покажу вам. Вот такой вот. Сейчас я перчатку одену. Короче, вот такой вот замочек с ключами. И вот такой вот классный замок. Смотрите. Обалденный целая коллекция замков могу себе оставить кстати кто замки коллекционирует напишите может что-нибудь какой-нибудь прикольный пришлю потому что меня много спрашивают что ты с ними делаешь я их обратно сюда все выкидываю ну классно сюда забираю если они конечно в нормальном состоянии давайте еще забросик если есть замки столько замков значит должна быть куча бабла логично Тут сейчас местные жители ходят меня так куса смотрят они же не видели нормагнит, ты еще оп оп что-то тянул пацаны что-то тянул сейчас я расшатаю сейчас. так что у нас у нас болт такой болт давайте с вами забросить просто когда пруд находки надо вместе кидать я же верно говорю интересно все-таки да не просто так Достал, показал. И сразу у меня повысилось резко. Оп, оп, чувствую, чувствую, что-то цепляю. Очень много зацепил. Прям магнит тяжелый, тяжелый. Такс. Ну, конечно, много. Только гляньте. Ох ты, нифига себе. Вот это замок, пацаны. Смотрите, какой замок. Замком замок я такой первый раз в жизни ловлю офигеть вот бы ключ ему найти обалдеть первый раз в жизни я ловлю короче такое разнообразие замков всяких причем любой вкус и цвет обалдеть надо замок ключ обязательно достать такому замку то классно так, еще что-то тяну, что-то тяну. Странно, что денег нет. Ага, тяну, тяну. Давай, сейчас прикольный найду замочки, покажу вам. Так, парни, прямое включение. я Походу саблю достал. Вы прикиньте, сейчас тут мужик подойдет, он ходит как на зло к ходу короче какая-то сабля что ли еще это меч ⁇ пс да и меч пацаны гляньте ⁇ -мо ⁇ и са са са са са са са са са са са са са са Обалдеть, обалдеть, са са са са са са са са са ё-моё смотрите я вам быстро покажу короче там обзор сниму так ребят короче охренеть просто И там мужик как назло шел меч короче я достал меч это реально крутая находка пацаны обязательно лайк ставьте я сейчас домой приеду а от его, покажу вам сохран идеальный просто может там можно еще есть в чем там в ножнах или какая-то мастерская, что ли, была, неизвестно. Офигеть! Вот это место! Я как чувствовал, что сюда надо и ехать. Обалдеть! Обалдеть! Такие замки. И такой меч. Это вам не какие-то топорики в болоте. Это просто вышка вышка так ну что у нас там я тут до, до ночи короче буду кидать сейчас надо ножны, пацаны, достать так что-то что-то еще там здоровое Со сорвалась сорвалась давайте короче сейчас прикольно достану подключусь так еще один забросик и вот связка ключей и замки короче опять с ключами обалдеть короче замки с ключами я точно себе оставлю потому что они очень прикольные в москве мы обычно кидаем такого количества нет разнообразия эти я оставлю а я вначале короче кидал гвозди думаю ну, опять думаю как это порожняк короче ну все а тут а тут пил расчистил и МПшечка просто красава насыла выдрала его он походу так вот еще что-то цепляю там он. он походу даже не заточенный ну с ручкой совсем хочу ножный от него потому что с какими бриллиантами будут так ну опять ключи ключи Ладно, продолжаем. Короче, отошел я с того места. У меня вот, смотрите, целый пакетич из замков. Тут вроде уже они не попадаются. Все, я прочистил. Сейчас будем выбивать вот тут вот. С другой стороны. Хочу очень ключик найти к тому замку прикольному. Я думаю, он тоже здесь валяется. Обалдеть. Машин столько ездит. Смотрят, ну, вообще. Я тут с мечом бежал до машины, <с> как викинг. <с> Вы сами понимать такая находка. Сразу владельца найду, скажу. Я потерял, я. <с> Все, я нашел, значит моего. никому что не отдам. Так. Тут я где достал. Хочу ножны, ножны из-за него надо так что у нас у нас пустой магнит а не гвоздик гвоздик продолжаем так ребят у меня еще одна находка что-то в пакете короче магнитное. что вы думаете давайте вместе достанем посмотрим Ох ты. а тут у нас а тут у нас мелочь Мелочь. Какая-то фигня. Пакетик современный. Обалдеть. Вот тут и находки у меня. Вот это находочки. А тут у нас.. А тут у нас мелочушка. Охренеть. Вот это место я нашел. Так, и что у нас здесь? Рубль. 2, 4, 14, 15, 30, 37 рублей, короче, прикиньте. А, еще пакетики он прилипшим Вот это да. Вот это да! Вот только гляньте. Обалдеть! Как же мне это место нравится. Я, короче, здесь хочу тралом попробовать. Сейчас э, позвоню Паше. Кстати, подпишитесь обязательно к нему в группу. Группа МП. Магниты. Ссылочка в описании оставлю. Группу ВКонтакте. Вот у него там вообще все самое классное оборудование. Там ребятки тоже все выкладывают. что кто поисковики находки свои. Мы все у него всегда все закупаем. Так что, парни, эта находка тоже заслуживает огромнейшего лайка. Я он весь перемазался от счастья. Короче, давайте забросик еще с вами сделаем. Один. Мне просто. Блин, у меня одни эмоции. Слов нет, одни эмоции, как говорится. Пакет даже с баблом нашел. Меч, пакет с баблом и столько замков всяких Ой, крутейших. Походу какой-то мост свадебный был, я даже не, не знаю. Это вроде моста-то и нету. Такой Там еще с другой стороны. У -у -у -у. Короче, я здесь надолго. До темноты я точно сегодня. Так, у нас... Что это у нас? Какая-то фигня. Даже не знаю, что это такое. Кто знает, уже напишите в комментариях. Чермет меня уже здесь не интересует. Давайте продолжим. Да, парни, короче, не поверьте, находка за находкой. Нашел, короче, старинный вот это, женская. Чем волосы, короче, крепили, как это называется, штука. Или гребень, как это. Нормальная находка. Кстати, пользуясь случаем, хотел передать привет своей любимой Тане. Привет. Сегодня вернусь с рыбалки большим с большим-большим уловом. Так что не зли, что я поехал. Так. Ну. все, давайте, давайте. Тянем. Короче, я еще хочу на ту сторону попробовать сходить, но уже, блин, темнеет. А на завтра пропуска нету. А я сегодня здесь спалился что ли, кидал, столько народу меня видел По-любому придут кидать Если у кого-то есть магнит поисковый Сейчас сразу Потому что В деревнях так принято, короче, там один делает А вторые сразу бегут повторять Может так уже было Не рассказываю, что так было Как вот с металликом ходишь по полю Прошелся, на следующий день приходишь, там все перекопано После работы у меня так тоже было С магнитом пока еще не было так. вот так вот пока, короче почистил здесь конкретно у меня целый мешок замков сейчас давайте я, наверное пять минут покидаю пойду в ту сторону а там уже подключусь короче пока говорил пять минут кидаю достал еще вот такой вот лом короче здесь место еще выбивать и выбивать я одно скажу, я сейчас там протралил, нормальненький поперли находки сразу Давайте где лом кинем совместно. Я уже процентов хочу с той стороны покидать. Объясню почему. Потому что в некоторых деревнях было так Из издревле. Короче, с одной стороны они кидали замки, а с другой стороны они кидали деньги. Соответственно, оп. соответственно, если здесь у нас замки, то там должны быть... Вот, что я и говорил. Опять замок. Я там протралил... И сразу находочки, видите. Так что все, давайте сейчас на ту сторону еще пару раз здесь кину, потому что меня не отпускают это место. В одной тоже не кидаешь, получается постоянно находочки у нас. Так что давайте с вами тут разок. Вот я там что-то цепляю, что-то цепляю. Ну, это, короче, как лом, очень глубоко сидит. Вот сейчас я вроде как раскачал. Илан, ладно, завтра посветло вернусь. Мне важно проверить сейчас. Что? А, завтра вернусь. Завтра у меня пропуска нет, блин. Гребаный ковид-19, а? Жизни никого не дает. Ладно, сейчас давайте. Вот я еще цепляю его. Прям под ломом. Всегда вот начинаешь разгребайте, разгребайте ил, кидайте в одно и то же место по сто раз находки пойдут. Считаете, я с той стороны, сколько кидал, с этой перешел уже полтора часа кидаю, а вот лом ничего не попадался, был глубоко. Вот он, вот опять сорвалось. А нет, или там дерево ли, то какой-то. А нет, пузырьки идут. Сейчас мы раскачаем. Подождавать, сейчас если достану, подключусь. Если не достану, на той стороне увидимся. Ну все, парни, перешел на другую сторону. Короче, у меня получилось целый пакет о вообще на крутейших замков. Я таких даже никогда в жизни не ловил. Я потом обязательно видео сниму, обзорчик. Давайте здесь забросик с вами сделаем. Здесь кидать крайне неудобно. У меня вся веревка перепуталась уже посмотрим что здесь так, здесь вообще неудобно а, ну вот первый забросик такой чермет попался как-то так давайте что прикольное дуб покажу вам короче там стоять вообще неудобно я перешел вот сюда вот на эти трубы встал давайте с вами тут покидаем до да, находки сегодня конечно порадовали Интересно, что тут у нас будет Что-то я пару раз кинул Что-то пока ничего нет Вообще ничего Не гвоздям Видать Легенды врут Тоже пусто Давайте здесь, и здесь пусто Это да, на ту сторону вернусь Там покидающая. А, нет по-моему, не пусто. А Ух нас... ты, вот такой гвоздь, кованный, смотрите, старинный. Обалдеть. Вот это, да. Находка года. Не, ну все равно приятно. Вот что-то. У меня черметом получилось килограмм 20 замков. Это уже не может не рад. Замки, кстати, классные вообще ключи там разобраться в ключах Потом обязательно обзорчик запилю что там было так и у нас и у нас меч что ли опять нет пацаны там. вот такая рессора, прикиньте рессора кому нажи нужно пишите кто ножи делает пришлю по почте Ха -ха, клево видите как вместе веселей ну вот еще забросик. Слесор есть. Хочу какой-нибудь нож. Ну меч достал. Вот, еще что-то там есть. Очень хочется ножичек хоть какой-нибудь. Хоть столовый. Подари мне речка, а? Я очень ножи люблю коллекционировать. Тащусь по ножам. Так. Короче, сейчас. Вот туда спущусь, там покидают. Неудобно здесь стоять, скорее устал, совсем неудобно. Давайте подключусь. А кстати, пацаны, забыл вам крутую новость сказать. У нас группа, в WhatsApp есть. Обязательно скидывать свой номер телефона, я вас туда добавлю. У нас там поисковики, все находки, У кого каналов нет, всегда там первые. Кстати, Диман ты знаешь, кто ты, это тебе. Короче, тут метров 20, наверное. Хочешь, приезжай, забирай. Я бы взял, мне просто в машину не влезет. Оп, мы перешли и тянем. Адрес я тебе скажу. И можем вместе покидать тут. Видишь, такой вот шнур, короче, полностью. Полностью в этом. Ну, почистить надо. Ну ты понял, о чем я ты это собираешь. Думаю, тебе будет приятно, если проездом будешь. заезжаю в гости. Будем тебе рады. Оп. Ну что-то здесь, конечно, с находками поменьше. Я кидаю уже раз 15 -й. Но все равно что-то через раз попадается. Ну, пока ни одной мелочи. На сегодня каждый да, день. Удачный. Давай, что-нибудь найду, покажу вам. Так, ну, покидал я минут 15. Находок особо здесь что-то нету. Уже я подвыбил. А, следующий пропуск обязательно пойду под тот мостик. Я думаю, там тоже ничего еще не выбито. Давайте сделаем три последних заброса совместно. Я уже буду собираться. Ух, ух. У меня веревка улетела. Там такие кусты, мне, короче, вся веревка запуталась. Все в узлах видите? Сейчас приеду, еще распутывать буду, сушить. Так. Ну, что сегодня сказать по сегодняшней рыбалке? Однозначно. Моя песня сыграла важную роль. Пацаны, по-любому. Короче, столько находок я давно не находил. А самый бонус, это, конечно, меч. Меч это что-то. Что-то с чем-то. Так, а тут у нас... Тут у нас пусто. Парни вам, напоминаю вам о розыгрыше поискового магнита MP300. Условия розыгрыша таковы. Найти в моем плейлисте видео розыгрыш магнита. Поставить палец вверх и написать абсолютно любой комментарий. Как только будет 300 лайков, так как магнит 300 и 300 комментариев уже есть, я сразу его разыграю. Все будет по честному возможно именно ты станешь счастливым обладателем так ну видите я тут уже все конкретно выиграл МПш, конечно все протравила ну все равно кажется, может быть какой-нибудь сантиметр я не протравил а в этом сантиметре лежит какая-нибудь коробочка <смех> торчит из ила А МПшка ее выдернет Так Ну что у нас там Что-то по-моему Ну там ила, ила очень много Очень много ила Блин, жалко темнеет Я бы еще покидал, чтобы просто домой возвращаться Так, и у нас тут Да ладно, вот вот пацаны Вот вам о чем я и говорил Сколько раз я там кидал и снова находки. Короче, ладно, я сюда обязательно вернусь. Ставьте обязательно палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, здесь еще много всего прикольного валяется. И я еще ничего прикольного найду здесь. Все, всех обнял. До новых встреч.